Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». С вами Ломонос Пётр, и сегодня мы поговорим о томатах. Почему томатах? Потому что томаты начинают зреть, и как бы в эту августовскую пору, вместо созревания, многие просто-напросто снимают испорченные плоды и где-то их закапывают в почву, потому что их повредила фитофтора. Как ускорить созревание томатов и в открытом, и в закрытом грунте? Эти способы подойдут и там, и там. Вообще, по большому счету Дозаровать томаты есть масса способов, и они очень различные. Есть, конечно, химические, есть механические способы, есть еще более секретный способ, я вам тоже расскажу сегодня о нем. Все это помогает ускорить томатов созревания но учтите один факт что как бы очень но ну, и забывают но огородники считают что томат должен назреть на густе ну это конечно справедливо если ваши томаты растут где-то защищенные с панбондом защищенная пленка и каких-то укрытиях это да но если ваши томаты будут расти как вот здесь у меня прямо в открытом рунте от, открытые всем ветрам знать это очень опасная затея Потому что фитофтора может погубить вас урожай раньше, чем вы его дождетесь. Что в этом случае необходимо помнить? Значит, томат, плод его, вернее, не побелел, значит, он больше уже не растет. Просто он дозаривается на кусте. Так вот, ошибкой будет наших огородников ждать, чтобы эти томаты дозарились. Все, что в открытом грунте побелело, мы просто-напросто берем, срываем, срываем, и теплое помещение. В теплом помещении ваши томаты дозреют, но за эту пору, пока дозаруются ваши томаты в теплом помещении, значит, то, что осталось на кусте, оно подрастет, оно тоже побелет и тоже можно будет снять. Но в теплом помещении, значит, не обязательно ждать, чтобы ваши томаты там долго ну, ждать, там неделю, две, три, пока томаты дозреют. Сделается очень просто. Купили хороших томатов красных, зрелых, и положили рядом зелеными. Газ и тилен, которые будут выделять зрелые томаты, быстро, значит, ускорить созревание, Томатов, которые уже собраны были вами наградки. Ваши томаты будут зреть прямо на глазах. Попробуйте. Затраты не, небольшие, эффект очень хороший. Ну, если вы хотите получить ваши томаты в открытом грунте на кусте, ну, для этого тоже надо поработать. Ну, поработать в каком смысле? Э, что наш, надо их побудить, чтобы они не шли в рост, а начали созревать. А как это делается? Делается это очень просто. Ну, химический способ. С химических способов назову такой, что 50 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Растворяем в горячей воде э, суперфосфат. Когда у нас э, уже растворится более-менее, процеживаем раствор и обрыскиваем. по листьях ваши томаты. Суперфосфат очень ускоряет созревание томатов. Следующий препарат, который нам с химических поможет, чтобы наши томаты быстрее созрели, это борная кислота. Вы его применяли борную кислоту, чтобы томаты лучше завязывались. Точно так же 1 грамм на 1 литр воды борной кислоты также будет способствовать ускорению созревания томатов. Ну, дальше перейдем к способом более простым, более э, таким. Вот осуд а ваши томаты. Значит, есть колышки у вас. Значит, каждое растение надо, можно покручить. И кручим растение таким образом, чтобы плоды оказались на солнце. Вы плоды к солнцу, они будут созревать гораздо, гораздо скорее. И секретный способ, который я вам обещал рассказать, что механически. Э, вот, он делается очень просто. Надо обыкновенная булавка. И обыкновенной булавкой у всех томатов, которые уже побелели, мы уже плодоножки в этой зеленой, вы там видели, делаем просто небольшой накол. Просто накалываем томатик. Так вот, эта маленькая щелочка, которая уже микротравма томата, значительно ускоряет созревание. Примерно на, на неделю, на 7-10 дней. 7-10 дней томаты созреют скорее, чем те, которые не подвергались такой простой манипуляции. Ну, для того, чтобы полностью куст вызрел, их можно немного подтянуть. Взяли, подтянули сверху, надорвали корни, и томаты будут зреть. Но уже учтите, что если надорвали корни, Значит, уже плоды, какие вырастут, такие и будут. Они уже в размерах не увеличатся, потому что растения будут дозариваться, а уже плоды расти не будут. Уже как бы собрали, сколько уже выросло, такой урожай собрали собрали. Ну, хотя не стоит огорчаться, как бы многие огородники э, смотрят эти каталоги и думают, что гигантские урожаи. Урожай э, гигантских даже самых хороших сортов обычно нема, Нормальным урожаем считается 1,5-2 килограмма с куста томата. Ну, если сорта высокороста, это предела четырех 4, 4 килограмм 4 килограмма с куста томатов это считается хорошим показателем так что обратите внимание на эти показатели следующее если вы хотите, чтобы томаты все-таки и созревали, и подрастали, значит, берем обыкновенный нож, острый нож с острым вершинкой. Отступаем сантиметров 12-15 от уровня почвы и стебель просто-напросто разрезаем наполовину. Ну, разрез должен быть сантиметров 5-6 сантиметров длиной. И, ну, разрезали, ну, в эту пору надо приготовить пластмассовую палочку. Их можно взять из мороженого, пластмассовой палочки. Можно из ватных дисков взять эту пластмассовую палочку. Ну, сейчас не проблема, такой. Палочку. Нету пластмассовой, сгодится деревянная палочка. В этот разрез вставляем палочку. Так вот, как бы начинает обтекать ну, разрез это питательные вещества, что поступать к томату, и томаты созревают гораздо прос, быстрее. Способ, конечно, очень-очень прост, очень простой. Вот. Ну и дальше еще что? Если возобляют условия, значит, вы можете ваши томаты еще прикрыть полиэтиленовой пленкой, если они не очень, небольшого роста. Если они высоковаты, там проблематично. Но если они низкие, вы можете поставить дуги, накрыть полиэтиленовой пленкой, и они как парнички, ваши томаты созреют очень быстро, и они не заболеют фитофторой самым главным заболеванием, которое сводит на нет все наши труды по выращиванию этой культуры. Так что, я думаю, все эти способы доступны, легко существимы, а который вам подойдет, это решать вам самим. Пользуйтесь этими способами и получайте урожай томатов, не отдавайте все на откуп фитофторы. До свидания, смотрите наш YouTube канал.